Окно. Выбираем вот это окошко с вами. Поделиться. Значит, смотрите, девочки-мальчики. Я буду с вами разговаривать. И буду видеть и чат и э, все на свете. Так, вы презентацию видите? Ау, да, да. Угу головой машины. Да. Ага, все понятно, спасибо. Ну, думаю, нам это все знакомо, что э, э, Что люди думают. Эта тема мне очень нравится. Эта картинка мне тоже очень нравится. Почему? Потому что э, э, мы и плюс у нас еще так, как же я их буду добавлять. Ну, вот так, скорее всего. Э, э, нет, не получается так, чтобы добавлять. И это. Значит, у нас у каждого есть как бы второе сознание, подсознание, как бы его ни называли, но я называю это, что у нас ходит кто-то рядом, да? Это наши мысли, наши думки, это что-то ходит с нами рядом. Естественно, начинает подсказывать нам о, о том, что, ну, как бы, как, как мы продумываем внутри, да? Так, а как же это? А может быть вот так? А кто-то там шепчет нам внутри: нет, вот так. А тут вдруг у нас помощники появились какие-нибудь, которые нам очень много ну, подсказывают, специалисты такие. И как правило, мы обычно находимся на, как ну, вот социум, наш социум, да, это вот те люди, которые нашего уровня. А вот мы в этом уровне и находимся. И как правило, очень многие стараются рекомендовать, давать какие-то советы, при этом сами того не имея. Но у них есть вот это второе «я», которое вот тут выражает на картиночке человечек, да, который мыслит, и он считает, что это делается правильно. Но он из доброты душевной такой хочет вам посоветовать, хочет вам порекомендовать. Ну, скажем так, сейчас мы с вами давайте порассуждаем над темой, кто же этот наш социум, который нам с вами рекомендует и помогает, и очень много пытается Есть, нам помочь. Это люди, которые так или иначе находятся, как я уже говорила, в нашем окружении. Смотрите, все люди делятся у нас, ну, как бы, на люди по доходам, и по социальному, так сказать, нахождению они делятся у нас на четыре колоночки или на четыре, скажем так, этого квадратика. Сейчас мы будем с вами говорить о, о теме, где есть книжка такая, значит, Роберта Киосаки, квадрант денежного потока. Квадрант нахождения людей согласно дохода. Вот здесь очень интересно, когда это начинаешь понимать. Это, кстати, мне очень сильно помогло разобраться в людях, для чего, вернее, даже не в людях, а разобраться в работе. Почему именно, ну, я хочу это делать? Почему я хочу это делать? Зачем мне это нужно? Если мы с вами не поймем этого то нам начнет казаться, рекрутирование это ненужное дело, это противное дело. <звы> дело заказы делать нафиг не нужны. Я, может быть, хочу пойти купить шампунь, который там льется рекой, а не густым этим, густой капелькой, который хватает тебе помыться полностью. Нет, я лучше пол-плафона вылью себе на мочалку, но зато помой. Зато собственное я, где хочу, там и беру, сработало. Это очень важно, когда работает собственное «я». Даже пусть оно будет хуже, но это было мое собственное «я». Это правильно. Собственное «я» должно работать. Но когда человек начинает утверждать в обратное, да, лучше я куплю хуже, но не буду у тебя покупать. Это человек неуверенный в себе. Это человек, который не видит свою перспективу. И над этим, конечно, нужно работать. А чтобы над этим работать, человеку нужно показать эту перспективу. Вначале пусть, давайте разберемся, где мы с вами находимся. Все мы одинаково, мы рождаемся все одинаково. У всех одна, так сказать, скажем, Земля, одна планета. Но все по-разному распределяются попозже. Но воспитание начинается и квадрант выбирается согласно того, кто нас родил. Согласно того, кто у нас родил. Потом уже начинается, когда вы подрастаете, получается, что человек начинает сам думать, куда ему перейти. Но если эта думалка начинает работать. Если она не начинает работать, то так потихонечку все и проходит. Я не хочу сказать, что это плохо, но я и хочу сказать, что если мы хотим что-то в жизни иметь большее, чем у нас есть, то давайте над этим задумаемся. Итак, вот они четыре квадранта. 1Р, 1С, Б, И. Так вот, в, квадра в квадранте «Р» находится 80% населения. Большинство. Большинством легче управлять. Если это большинство не имеет информации о другой жизни, оно никогда не будет выходить за рамки своего социума. Вы, возможно, где-то видели, когда, допустим, мошек накидали в банку и закрыли ее. И они там начинают размножаться. Открываете банку, мошки не выходят. Почему? Потому что они привыкли вот там находиться. Там находиться. Их это устраивает. Вот здесь то же самое. Ну, я хочу сказать, люди разные нужны и рабочие, не все должны быть бизнесмены, не все должны быть руководить страной, это просто невозможно. Не все могут быть директорами, это невозможно. Но невозможно это, если мы будем рассматривать квадрант «Р». Мы, первая наша задача, это уже как бы проговорено много раз, ну, что мы делаем? Отправляем ребенка в детский сад, учим его грамоте, человек ходит в школу, выбирает какую-то определенную профессию, и, как правило, большая часть детей не могут определиться в своей профессии. Не могут определиться в своей профессии по той простой причине, что либо информация была не та у человека, либо информация, которая не провоцировала на, как сказать, на мыслительный процесс. А вот живет человек и живет, развлекается, ну, в ТикТоке ему весело, да, «О, ну, селфи-мелфи, это все хорошо». Но в связи с приходом интернета молодежь начинает больше задумываться о, о бизнесе, но у них бизнес сейчас складывается, вот э, буквально не так давно мне пришлось пообщаться, я когда-то работала в школе, и я ходила в гости, и получилось так, что пока мы там стояли, мы со старшеклассниками разговаривали. А большая часть старшеклассников мечтает, это 8-9 класс, мечтает быть блогерами, чтобы зарабатывать миллионы. У меня, я не выдержала, аж спросила, говорю, а что ты сделал для того, чтобы стать блогером? Он говорит, да я аккаунт открыл, я лайки получаю, стали рассказывать, как они в ТикТоке, как же, обмениваются какими-то там сундучками, какими-то там, это они очень долго мне рассказывали, я все равно не поняла. Вот, и а, я говорю, ну, вы же понимаете, что блогер, это не просто ты красиво рассказываешь о чем-то, а, или просто ты там а, лайки эти ставишь, это же труд, он должен быть правильным, он должен быть целенаправленным, он должен быть... Нет, они сказали, ничего, нужно просто много подписчиков. Сделаешь много подписчиков, я говорю, хорошо, ты сделал много подписчиков, дальше что? Кто тебе будет деньги платить за, за только за подписчиков? Только за подписчиков. Но ты хочешь минимум 3 миллиона в месяц. Вот у них такие запросы. Я хочу сказать, нормальные запросы. Но они даже не понимают, что они должны вести рекламу ту, которая будет приносить ему деньги. Они этого не понимают. Они еще пока не понимают, что такое рекрутинг. Они много еще пока чего не понимают. Но у нас есть с вами, у каждого ребенка есть своя семья, которая может его направлять. Если семья ему будет говорить, что ты только должен э, идти на работу и иметь стабильную зарплату. Понятное дело. А что такое стабильная зарплата? Как вы считаете? Можете написать, можете сказать, что такое стабильная зарплата. Давайте возьмем любой, ну, любую отрасль, так скажем, любую отрасль возьмем. Ну, допустим, если человек работает на заводе. Стабильная зарплата у него будет когда? Когда он вытачивает какую-то деталь, и потом продают ее, и ему выплачивают зарплату. Или как? Можете, говорю, сказать, можете написать. Что для вас стабильная зарплата? Я понимаю, допустим, какой-то оклад у человека, да? Или как? Сейчас я уже не знаю, что в найме. Оклад у них или как? То есть какая-то ну, какая цифра да, определенная. То есть он... Больше, больше этой цифры, цифры не получится. получит, даже если он будет в небо прыгать. Вот меньше – да, а больше – нет. Да, если когда у человека оклад. Больше, чем оклад, ты не получишь. А если ты стоишь на производстве, вытачиваешь эти детальки? Все зависит от твоего твоего профессионализма. Ну, норма, например, норма там сделать в сутки или там в смену столько-то да? деталей, ты получишь, например, ну, допустим, тысячу рублей, да? А если ты сделаешь ты выше можешь, нормы, ну, тебе какая-нибудь, может быть, премия перепадет. Угу. Это уже зависит от твоей работоспособности, от умения, в общем, от всего вот этого. Классно, классно. А теперь давайте так. Я работодатель, я вижу, ты за 8 часов делаешь тысячу деталей. Ну, ты молодец, я тебе дала премию. Маленькую, большую, разницы нет, да? А ты начинаешь делать 1200 деталей. А, ну, здесь такой подвох. подвох. Он видит, да. да, делает за 8 часов тысячу 1200 делает. Ну-ка, я ему сейчас поставлю к норму 2000. Да. Вот. Такое, Такое есть, да. есть, да. Вот, вот, самое интересное. Я э, вообще по профессии инженер-технолог э, э, консервной промышленности. У нас такая же была песня. Я еще когда по молодости возмущалась, почему нам постоянно увеличивают нормы. Ну, только потому, что работодатель не готов платить больше. А почему? Потому что у него нет реализации так, как ты работаешь. Ведь если не будет работать рынок сбыта, хорошо, то твои детали, которые ты там выточил, некому продавать, и нет прихода, поэтому они эти нормы просто немного увеличивают, но чтобы человек не выходил за рамки тех денег, которые он зарабатывает. Это нормально. Лёля Григорьевна, а. Григорьевна здравствуйте. здравствуйте. Поэтому в работе по найму и в классическом бизнесе воруют. Ну, воруют, скажу, это уже совсем другой вопрос Там, где если просто железки, там воровать-то особо нечего, мы сейчас вот говорим А в других моментах воровства, да, есть, но сейчас уже это больше как бы пресекается Так вот, эта мнимая зарплата, которая стабильная, про которую мы говорили Она получается единовременная выплата за проделанную работу вот многие в этом путаются и говорят, я хочу стабильную зарплату. Нет у тебя стабильной зарплаты. Это единовременная выплата за проделанную работу. Сегодня ты проделал, сегодня ты получил деньги. Завтра ты заболел, кто тебе платить будет? Ты же детали не сделал. Ну, по больничному там какой-то процент. Но если у тебя долгий больничный, то и процент получается вот такой. Ладно. Про потолок в доходе мы с вами проговорили, да? Про стабильность, про стабильную зарплату мы проговорили. И то, что, ну, как говорят, ты себе не принадлежишь. Да ты нигде себе не принадлежишь. Даже родив детишек, ты себе не принадлежишь, ты принадлежишь детям. И, скажем так, даже если в бизнесе человек находится, он тоже, скажем, большая часть находится в этом, ну, принадлежит больше своему бизнесу, нежели он принадлежит себе. Но есть разные доходы и разные подходы. Итак, смотрите, вот в этом квадранте люди находятся, ну, я уже как сказала, 80% людей. И они все работают на какого-то производителя. И это нормально, потому что он создал этот бизнес для того, чтобы мы работали. И, естественно, он нам за это оплачивает. Это все нормально. Здесь большая часть людей, кто-то хочет так, кто-то не может вести никакой бизнес, поэтому он сидит в этом квадранте и спокойно зарабатывает деньги. Далее. Другой квадрант у нас уже есть. Когда человек, поработав на, себе, на, на работодателя, он решил сделать собственное производство. Он решил собственное производство. А, то бишь, большое производство он сделать, как, такой, как, допустим, гигантский завод или сеть огромных магазинов, он не может. Он открывает себе, ну, скажем так, грубо всегда приводим пример простоматолога. Он открывает себе кабинет на то, что он усиливает. На то, что он насиливает. И начинает работать. Я работала тоже на себя, но я при этом работала и в школе, еще и работала на себя. Я хочу сказать, что, да, я взяла ответственность на себя за мои доходы, потому что начала сама на себя работать. Это очень хорошо, я не говорю, что это плохо, это очень хорошо, но, как правило, большая часть людей начинает работать и разыряются. Почему они разоряются, как вы думаете? Мнение ученых. Почему люди разоряются, как вы думаете? Ну, наверное, потому что они, во-первых, нет у них опыта, знаний таких, которые необходимы. Нет понимания, как вести бизнес. То есть есть какие-то определенные, да, такое общее понимание, да, что должен сделать и так далее, а допустим нет понимания, что нужна реклама. Вот. Не могут там правильно построить маркетинг, маркетинговые какие-то фишки для того, чтобы развивать свой бизнес. И, наверное, больше всего ждут, это того... самая большая ошибка, ждут, что бизнес окупится в первый год работы. Ну, молодец. Правильно. Смотрите, вот и девочки тоже пишут. Во-первых, идет огромная конкуренция. Да? Во-первых, здесь нужен анализ рынка. Во-вторых, как вы думаете, ну вот человеку было 30 лет, он себе что-то открыл. Потом на, он молодой, активный. Да? Далее у него с возрастом уже энергия пропадает, здоровье уменьшается. И он э, делает это только собственными руками. Э, уже э, производство у него собственное производство у него уменьшается же. Ну просто он не осиливает больше сделать. Я, кстати, почему э, рассмотрела вариант Арифлейм? А, потому что я понимала здоровье мое уже на нулю. Вот это все я не могу с, обслуживать даже нанимая, нанимая людей. И для меня была большая проблема, не проблема была вырастить для того, чтобы продукцию, была проблема ее продать. Была проблема ее продать. Вот это очень важно. Везде связана любой, любой бизнес, ну, любая работа связанная с чем? С реализацией продукции. С реализацией, вот, допустим, если это стоматолог, то у него должны быть какие-то постоянные клиенты, да? Он должен постоянно наращивать какие-то клиенты, чтобы конечный результат по чеку у него проходил. Чек – это основная, основной, скажем так, аргумент развития твоего бизнеса. Маленького, большого – разницы нет. Приход денег. Приход денег. И здесь человек, получается, сам себя нанял на работу. Он работает. Он работает до тех пор, пока ему позволяет эта возможность. Далее, здесь, если человек, берем опять-таки стоматолога, если он решил пойти в водку, деньги у него будут начисляться за это время? Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, не нет. будут. Да, да, Когда да. он не работает, у него денег нет. Да. Он, он получает деньги, когда работает. Конечно. И чтобы открыть свой собственный бизнес, ему нужны сразу серьезные вложения. Купить оборудование, купить э, разные препараты, э, помещения, нужно, нужно сразу определенные вложения. И даже если кто-то хочет, у него этого нет. Если он возьмет кредит, ему приходится это выплачивать. Пока мы выплатили кредит, пока мы сделали то, все, 5-е, 10 и в итоге хорошо, если все хорошо пошло. А то, получается, остался в долгах, и дальше возвращаешься в квадрант R и раздаешь до конца долги. Это получается, в этом секторе очень много людей, которые начинают э, работать, и потом они возвращаются в сектор R, почему? Потому что они э, свои, свои долги не могут перекрывать, они уже не способны это перекрывать. Но, скажем так, ну, есть люди, которые развиваются, ничего там страшного нету, если ты имеешь полные силы и это все делаешь. Но свободы, как всегда, нет. Свободы, как всегда, нет. Нигде нет свободы, да? Не там, не там у нас нет свободы. И здесь, в этих двух секторах, крутится в мире... Всего лишь 10% денег всего мира. Всего лишь 10% на этих двух секторах. Мне очень нравится одно выражение, я его себе даже записала. Значит, причем это среди, так сказать, моих знакомых это было. Мы общались, очень хорошо общались. У нас было какое-то интересное мероприятие. Вот, и, значит, когда начинаем говорить о работе, о доходах, в, в крайнем случае я о своих доходах и о своей работе не рассказывала. Рассказывали совершенно другие. Ну и что мы об этом слышим? Хватит говорить о работе и больших доходах. Перестаньте говорить на эту тему. Это вообще оскорбляет чувства других людей. Я единственное добавила, что это оскорбляет чувства ленивых. И у нас пошла дискуссия, ну, я не знаю, такая, что лучше бы мы не задевали эту тему. Потому что люди не считают себя ленивыми. И мы стали рассматривать, что такое ленивый человек. Она считает, что если она пошла на работу, сходила, заработала 15 тысяч в месяц, но отработала свои законные там кто 6, кто 8 часов, да, но больше, ну вот она пришла домой, все, она свободна. У меня сказала, должно быть свободное время для того, свободное для того, свободное для этого, пятое, десятое, суббота, воскресенье, все свободное. Я говорю, хорошо, ты в больш, большей части находишься свободная. Почему ты считаешь, что тебе должны платить много? А почему ты не можешь сама начать свой бизнес? А мне это не нужно. И меня оскорбляет, что я слушаю про большие доходы, потому что я не могу иметь такие. И вот когда я начала, ну, рекрутирую, я понимаю, что многие э, слушают аудио, мы там говорим про 200 тысяч, и у меня прям чувственно, чувствую, когда человек, значит, возмущается про эти 200 тысяч, я сразу вспоминаю, хватит говорить о больших доход, о работе больших с большими доходами. Это оскорбляет чувство ленивых. Ну и спокойно, конечно, к этому рекрутингу отношусь, к таким людям. Далее, здесь мы с вами разобрались. А, я думаю, если... Так, еще какие вопросы у вас по этому поводу? И у нас идет э, третий э, квадрант, это квадрант бизнеса. Лёля Григорьевна, я бы еще дополнила вот, Давай. во второй часть, почему разорение получается, но это мое мнение. Ага. Это же у него работают, работают наемные да, работники, ну например, у стоматологов, те же врачи, там, медсестры и так далее, да обслуживающий персонал. То есть и у них нет заинтересованности, это же не их. Да. То есть, мне кажется, еще момент вот этот вот момент, что они да, несерьезно да. относятся к работе. Вот, а один, который ну, вот, предприниматель, это да, бизнесмен, он один не может все это сделать. То есть нужны очень надежные люди, да. тоже заинтересованные Лариса, в этом. Правильно, Лариса, да. да, ты молодец. Теперь давайте эту ситуацию разберем. Почему люди становятся там незаинтересованными? Ну, я думаю, это идет от корней таких Советский Союз вот это вот это все от корней в крови В как бы там... если не мое нет. в капитализме там тоже также мне так же, кажется да? потому что они наемные рабочие им нужно отработать количество часов и все они отработали и пошли домой спокойно задел не болеют я вот мое мнение такое вы молодцы все правильно но с другой стороны если человек не гордится и не знает о достоинствах той же клиники, о достоинствах своей, своего завода, он не видит, как сказать, перспективы дальше, он его не поддерживают, его не, ну как вот выдали ему зарплату, отработал ты и пошел, да? Не берет гордость за свое производство. Но знаете, еще есть такая поговорка, не поговорка, а анекдот. Говорит это, ну, техничка работает там в аэропорту, моет полы. А ей говорят, ну она жалуется, что маленькая зарплата. А ей говорят, ну уйди, она говорит, ты что, ну кто же это аэропорт бросает или там наподобие, то кто же такую работу бросает? Я же в аэропорту работаю. Или в Газпром, это же Газпром. Вы что, разве можно? То бишь, гордость за производство. Вот тут еще очень много значит. Почему мы много говорим о продукции, не только о продукции компании «Арифлейм», мы говорим еще очень много о ее достоинствах, о ее достижениях. Чем больше у нее достижений, тем больше у нее возможностей нам платить. Вот это важно. И вот в этом секторе оно практически не открывается, вот в секторах, где люди по найму. Это очень важный момент. Согласны? Да. Ну, премия, при, скажем, признание. Признание – это важный, важнейший момент. Для человека признание – это очень много. Вот скажите, вы работаете спокойно на каком-нибудь заводе, вы там такой передовик, и вам дарят машину. Вам говорят, за ваши заслуги мы вам подарим машину. Вы убежите с этого завода? Ну нет, ну, конечно, не, нет, конечно. нигде не подарят ни на одном производстве. А я хочу сказать, в советские времена ну, в советские времена дарили очень редко небольшие за, вернее, не, не не на всех заводах. Те заводы, которые активно росли, активно работали и была у них бешеная реализация. Даже я застала тот момент, я еще молодая была. Пришла как раз на завод, тогда реализация шла, я не знаю, ну просто склады у нас не успевали заполняться продукцией, все это уходило. Передовикам производства дарили машин, тогда машин еще вообще не было, жигулей этих, дарили машины, помню, копейку подарили нам у нас троим людям. Они, конечно, до, как сказать, до скончания своего века на этом заводе так и работали. Вот, но как только у нас пошел падение по реализации, все, нам даже премии не стали выдавать. Вот я здесь... знаю, что дворникам давали квартиры, да. там несколько лет проработаешь, лет пять, допустим, и тебе выделялась квартира, а вот насчет машин я не знаю. Правильно, и дворникам так было, да, на некоторых это было. Правильно. Это называлось мотивация, правильно, Ира. это называлась мотивация. Так вот, смотрите, я к чему клоню. Где бы мы ни работали с вами, отдел сбыта решает огромнейшие проблемы любого производства. Любого производства решает все проблемы и, конечно, кадровые тоже. Давайте вернемся на Почему Мы все с вами находимся в отделе сбыта. Мы организовываем продажи. И чем больше мы это делаем, тем больше нас компания поощряет. Как вы думаете, для чего? Чтобы мы были заинтересованы. Да. Да. В чем-то. Чтобы мы. Кому машина, кому путешествие, кому просто деньги, кому свобода. То есть у всех разные заинтересованы. Мотивирует нас для того чтобы мы работали как можно больше активнее. Мало того, эта компания еще дает нам строить собственный бизнес. И мы с вами переходим в сектор «Б». Из вот через ну, два сектора мы уже там с вами были, мы переходим в сектор «Б». Мы можем с вами бизнес запустить классический. Есть деньги? Запускай. Нанимай рабочих и пошло и поехало. Но, как вы понимаем, если у тебя не будет новинок, если ты не будешь бежать впереди планеты всей, изучать рынок, изучать новые технологии, пополнять свое производство новыми оборудованиями, новыми инновациями, то твой бизнес просто же умрет. Естественно, ваш бизнес, когда вы открываете, любит поглощать очень много денег и аукнется ваша прибыль через несколько лет. Серьезная, хорошая прибыль. Мы сейчас говорим про большой бизнес. Он никогда, большой бизнес, не получался вот сразу раз и сделался большой. Годами он делается, этот большой бизнес. Запустить его тоже не так-то просто, по той простой причине, что на то есть различные, как я уже ранее говорила, различные, скажем так, планы, параметры и все остальное для запуска этого бизнеса. Не будем брать его, как бы, сейчас перечислять. Далее. Естественно, ты с этим бизнесом будешь там ночевать, жить, не вылазить оттуда. И это тоже нормально, когда ты делаешь большой бизнес, ты вложил в себя полностью и деньги, и все. Это нормальное явление для больших денег, для большого бизнеса. И тут процент выживаемости этого бизнеса еще меньше, нежели в секторе С. Там-то не бизнес, а просто наемная работа. У меня не фонит, Марин. Может быть, я громко говорю? И он фонит. Естественно, ну, как мы уже говорили, сравнили, да, там мы сами себя наняли на работу, здесь мы людей в бизнесе, мы людей нанимаем. В секторе Б мы нанимаем людей, чтобы люди, нам, чтобы люди нам его делали, вернее, работали на нас, и мы с вами стали работодатели. В этом секторе, в этом секторе, вы создаете собственную систему, вы создаете собственные технологии, вы ответственны за все. Ну и, конечно, если вы это умеете делать, бизнес вам благодарна, ну, отблагодарит своим э, ростом. Далее, мы с вами находимся в бизнесе, э, в секторе бизнес, в секторе Б. Вот она, корпорация, тут стоит. Здесь мы тоже как классический бизнес, наш бизнес начинает строиться с нуля. Но здесь наш, наш бизнес, который с Reflame, который компания нам предоставляет платформу, при этом компания сама следит за новинками, она изучает рынок, она э, все новации, все создания формулы, все создания новых продуктов, все берет полностью на себя и дает нам платформу и говорит, ребята, вот вам платформа, создавайте собственный бизнес на этой платформе. При этом здесь можно создавать так бизнес, что он будет сам себя окупать. Да, не у всех сразу получается, но и в классике не у всех сразу получается. Но в чем разница этого бизнеса и классического бизнеса? В том, что здесь мы ничего не теряем. Если в классическом у нас не пошел бизнес, мы потеряли очень много денег, то в этом бизнесе мы ничего не теряем, мы только приобретаем. И вот в этом секторе начинаем развиваться. Далее. В секторе Б создается бизнес, который потом переходит на другой сектор. Сектор И. Мы с вами создали в секторе Б определенную систему, бизнеса, раскрутили, запустили, и она начала работать. Да, нужно терпение. Да, нужно терпение. Нужно инвестировать время. Нужно инвестировать знания. Просто так на голову большие деньги не падают. И как только мы его создали, мы находимся с вами в секторе Б и в секторе И. E. Мы уже запустили наш бизнес, который нам с вами приносит деньги, даже если мы в нем не принимаем участие. То бишь этот бизнес уже начинает работать на нас. Причем он на нас работает с вами 24 часа в сутки. У нас уже есть знания, опыт, а компания нам помогает делать все остальное по поводу продукции, по поводу доставки, то, во что мы даже не вникаем. Мы вникаем в то, что она нам дает уже готовое, мы это продвигаем и создаем свою бизнес-систему. Так вот, в этих двух секторах находится всего 20% людей. А здесь, в этих двух секторах, крутится 90% денег. Ваша задача в данном случае разобраться, где вам комфортно находиться. Если вы выбираете B и e, то безоговорочно начинаем работать и строим бизнес на платформе компании Арифлейм. Как это делать, мы всех учим. Если вас интересует R или S, тогда вы в компании Reflame будете просто потребителями. И тоже очень выгодно. Вот когда человеку понятно, что он хочет, тогда он и начинает мыслить в ту сторону, в которую он решил пойти. Вот который, какой вы выбрали направление? Там вы и будете работать. Сразу хочу сказать, любое направление отличное, согласно вашего выбора. Любое направление. Ну, живут же люди в секторе, он на них, 80% там. Живут же люди в секторе и работают, в секторе С, то же самое. Также же в бизнес, также и инвестиции. Вот здесь надо вам выбрать, где вы хотите быть. Но, когда мы начинаем выбирать, где мы хотим быть, нас останавливают первые э, страхи. Вот решила я стать бизнесменом. А у меня страха в голове всякого-всякого. И я начинаю этот бизнес. Начинаю, бросаю, начинаю, бросаю, начинаю, бросаю. У меня получится бизнес? Никогда. А если я начну работать над собой и над бизнесом одновременно? Хотя бы напишите на мои вопросы ответы. Ну, надо много работать над собой, да? Много Посчитать, читать, изучать эту тему. Конечно. Нужно. И если ты чувствуешь, что у тебя какая-то ну, затык, как я его называю, затык, правильно, Где-то, значит, ты идешь да. в правильном направлении. Тебе, Тебе нужно обязательно затык. этот затык, затык пройти. Борис, отлично. Любой... Когда легко, значит, это когда легко, значит, это не тво... ну, вообще неправильно. Что-то ты нужно потерял. Именно... Да? Что-то ты да. потерял. Да, да. Да, да, да. да. Значит, ты ничего не поймешь. Да. да. Я с тобой согласна. Вот когда у тебя пошел затык, радуйся, у тебя затык, ты его сейчас разберешь. Это нормально. Поэтому первое, что нам с вами нужно сделать, это понять, куда мы идем, что мы хотим, разобраться в себе. А, раз... а все это можно делать одновременно. Естественно, проводить со временем, как только там согласно вашего роста, проводить различные вебинары. Маленькие, большие, разницы нет. И пока я вам вот здесь сейчас рассказываю объясняю, естественно, у меня внутри у самой а, убирается определенный затык, как мы с Ларисой говорим. Определяю, убирается определенный затык. Вот над этой темой, ребят, очень серьезно нужно подумать. Скажите, я запутала вас по поводу этих секторов? Понятно, все, напишите или скажите, или какие-то вопросы есть? Что-то вы так си понятно. тихо сидите. Все понятно. Мы с Ларисой тут больше активно. Все понятно. Все понятно. Отлично. Мне главное, чтобы вы все поняли. Далее, давайте перейдем на вот эту картинку. Как видите, здесь написано Арифлейм Cosmetics». Здесь Арифлейм Cosmetics». Везде написано, суммы разные. Естественно, какая сумма вам больше всего нравится из этого? Ну, здесь ответ очевиден. Нет. Хочу сказать, Ларис, что... Я просто у меня мелко, может, я не, не вижу. Не-не, правильно, ты видишь. Я хочу сказать, что... Не все верят в эту сумму. Почему? Потому что 579 тысяч не все зарабатывают за год. А, ну с точки зрения, да. Да, да. да, да конечно. Да. А вот 73 тысячи тоже не все зарабатывают за месяц. Но они в нее хотя бы больше верят. А то, что она ближе. Чуть-чуть поближе. Визуально поближе. Но средняя зарплата, если брать людей, это сектора «Р», да, то средняя зарплата где-то до 50 тысяч, от 30 до 50 тысяч. Поэтому более верят в 70 тысяч, нежели в 500 тысяч. Но когда мы с вами рассмотрели всю ситуацию по, по секторам, мы понимаем, что 579 тысяч – это даже маловато, если мы ведем бизнес. Хочется большевато, как это Машенька говорит, да? Вот, поэтому для того, чтобы мы с вами начали этот вопрос поднимать, да, смотреть, нам нужно посмотреть сам маркетинг-план. Мы не будем его глубоко копать, но слегка я вас познакомлю. Когда первая задача у нас с вами стоит, ну, допустим, так... Вы вышли на уровень 50 тысяч дохода. У вас есть программа «Мой автомобиль». Я в ней уже была, в этой программе. Вот это «Мой автомобиль». Скажите, когда вы видите машину, написанную «Арифлэм», что у вас за, за ассоциация? Круто! Клёво, компания дарит машины. Значит, это... Если, например, кто-то не знает о компании, он уже видит, да, это значит, какая-то компания Reflame машины дарит. Презентует или что-то такое. Так. Молодцы. Вам сразу хочу сказать... Ну, своеобразная реклама тоже да, на машине. Да, да, это же да. тоже реклама. Я летала. Я летала, когда эта машина... Все, я на ней езжу. Ну, я еще люблю машины. Вот, И люблю дорогу, люблю все. Ну и когда я думаю, ну вот это же реклама, покажу в городе, что вот у нас Арифлейм, все, а мне говорят. А водителю на этой машине сколько платят? Зарплата у вас какая? Они решили, что я езжу на машине и просто продаю продукцию как водитель. Да, да. Я была поражена. Сын сел на мой автомобиль и поехал там. Ну, он как приезжает в отпуск, он начинает ее на ТО гонять, ну, чтобы бабушке, матери подготовить так, чтобы машина была в полном хорошем состоянии. Он говорит мне. Мам, ну достали, начинают продукцию заказывать. Я говорю, слушай, а почему мне никто не заказывает? Не знаю, говорит, приехал на ТО, они говорят, ну слушай, там у вас туалетные воды хороший. мне нужно то-то, то-то, то-то, то-то. Мы так смеялись с ним, я говорю, слушай, а я куда не поеду? Никто мне ничего не заказывает, ты не внушаешь доверия в этой машине. Ну, в общем, мы посмеялись, и, в принципе, я ездила, и мне очень нравилось. Сейчас я, конечно, наклейки сняла, хотела ее продавать и перейти на новую машину. Да-да, правильно, Марина. <смех> типа маркетолога на служебном транспорте, да. Хотела продать машину, чтобы перейти на другую. Когда я села на Катину машину, которую она получила от, от Арифлейм за 2,5 миллиона, меня взяла тоска. Огромнейшая тоска. Да, это машина миллионная, вот эта моя, а которая за 2,5 миллиона, я была в шоке только от того, ну, то, что там комфорт другой, то, что там все по-другому, это понятно. Едем вечером. Я начинаю поворачивать вправо, а мне подсвечивает весь поворот машинка. Фары протерлись, фары переключились, то пер. Слушайте, ну, это такой кайф. Я думаю, не все шалю. Я берешь и рекрутируешь на полную катушку. Я же хочу. Сын говорит: мама, да ты чё, ты надрываешься? Давай мы тебе ее купим. Ирине, я, я хочу получить это на бо... еще больше драйв. Это намного драйв. Мо не, номер там не моется у нее. Мо... Номер не моется. Это, наверное, чуть дороже будет машина который номер моется и там вообще она очень безопасная эта машина ну это ладно там подушки безопасности там все а та вот катина которая там вообще безопасность вот в моей даже глонассы нет а у то и Глонасы. Все-все-все на свете. Мы уже пробовали, как-то заезжали в горы там на Черноморском побережье, пробовали включать ГЛОНАСС. Очень хорошо работает, моментально отзываются. Моментально... Ну, в общем, про машину могу рассказывать миллион раз и очень-очень много. Так вот, кого интересует вообще, интересно кому, чтобы вот работать и получить машину? Я думаю, многим интересно, или нет? Вот, хотя бы вот так сделайте, да? Да, да, да, я вот так хочу. Во -во. Конечно, интересно. Это, это же это моем. Моем. Да, да, да, да. Это вот, это вот все. А все в чем складывается в рекрутинге? Все складывается в рекрутинге и в первом заказе. Все и в первом заказе. И ты просто классно водитель научишься я вам скажу что я права получила почти перед пенсией вот чтобы ездить на этой машине повод получить права да это вот я ее да почему я на пенсии на пенсии начала на ней а про машину думала на права сдала за год перед пенсией какие ваши годы девочки было бы желание Теперь смотрите, что нас мотивирует на рекрутинг, что нас еще может мотивировать на рекрутинг. Вот, допустим, кто любит поездки, путешествовать. Мы на вот этой машине напишите, кто любит путешествовать. Мы я на этой люблю. машине объездили весь Северный Кавказ и Черноморское побережье, где мы только не были. Катя, семья и я и мы рулим. Очень нравится. Где хочешь, там. Вот, классно. Теперь смотрите, что нам дает еще компания за то, что мы с вами рекрутируем. Допустим, ну, последняя моя поездка, это была в Пальма-де-Майорка. Шикарнейший, э, скажем, э, остров. Пальмы там завезенные, никаких пальм там никогда в жизни не было, оказывается. Но очень интересный э, остров. Так вот, что делает компания для того, чтобы нам поехать, ну, когда мы приезжаем на отдых, не знаешь, узнаешь. Стоит один раз съездить. Значит, смотрите, например, приехали вы просто быть ну, в отпуск. Вы просто без компании приехали в отпуск. Что вы можете? Ну, допустим вот это пляж не городской, это пляж на окраине города Голубая лагуна называется это вот Катя тут позирует у нас стоит вы можете отдыхать на этом пляжу вы можете пойти в какой-то театр, вы можете пойти посетить какой-то парк можете поездить по экскурсии которую наймете и вас повозят Посмотрите, это очень интересно. Причем это все доступно, очень легко. А, далее. Что делает компания Reflame? Покажу только элементы. Все показать невозможно, у нас с вами времени не хватит. Для того, чтобы мы с вами, чтобы мы развлекались, компания на острове снимает музей, который называется «Испанская деревня». Это огромнейший комплекс деревни испанских строений, испанских веков. Вот они, домишки вот эти, они в уменьшенном виде. Закупает Арифлейм, устраивает нам там гулянку, танцы-манцы, на воде и без воды, различные развлечения, и на каждую конференцию всегда есть какой-то дресс-код. Вот на последний у нас был, чтобы на, прийти на, в эту деревню, у нас должен быть элемент красного. Естественно, мы подбирали одежку, чтобы у нас было что-то красное. Об, обязательно что-то было красное. Вот это вот все лидеры Арифлейм. Там еды валом, спиртного валом, всего валом, гуляй не хочу, развлекают нас. Развлекают очень интересно, вот покажу только элементы. Нас развлекали вот эти испанские ансамбли. Когда ты сам приедешь, вам будут петь вот такие вот серенады, как я их называю? Вот я рядом с ними стала, они ходят по этой деревне, распевают там. Нас развлекали вот такие большие фигуры, их было больше десяти разных. Я специально подошла, юбочку подняла, посмотрела, что там за ходули. А это вот вся эта испанская деревня Мини. Там ресторанов валом, и там всего валом. И вот мы там отдыхали. Вот уже когда ты поехал сам, простым туристом, вот этого вам предоставят, нет? Вы сможете это оплатить? Никогда. А вот здесь, если я сохранила картинку? Нет, не сохранила картинку. От гадства. Еще нам там снимали филармонию. Мировая филармония, в которой только самые высокопоставленные лица, просто так туда не зайдешь. 120-150 тысяч, один билет. Путевка столько не стоит. Компания сняла нам это, эту филармонию на три дня, потому что мы там не помещались. Нам было удивительное представление. Вот ресторан, вот так он был каскадным, ресторан. Плюс вот эти все представления огромнейшие. Вот эти фонтаны там красивущие. Я не знаю, это было настолько эффектно, настолько интересно, и э, простой смертный туда просто так не попадает. Компания всегда старается нам показать самое лучшее. И это я вам сейчас показала, только мелочь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А что для этого нужно делать? Рекрутировать. Правильно. Рекрутировать. Международные эти конференции проходят, деловые конференции, не только развлекалки, проходят вот в таких примерно форматах. Мы приезжаем в гостиницу, у нас в каждом номере заранее уже нас распределили, лежат подарки. Среди, среди нашего отдыха нам еще периодически какие-то подарки дарят. Приходим на конференцию, нам опять какие-то подарки дарят. И причем везде кормят. Везде кормят. Это вот когда ты за свои деньги поехал, ты еще поищешь, что это делать. Здесь вот так предоставляется. Итак, мы с вами выяснили, что рекрутинг для нас самое важное. Что такое 150 бонус баллов? Я даже останавливаться не буду. Это элементарно. Это элементарно. Итак, Прежде чем рекрутировать, нам с вами надо научиться вот эту этому проспектингу. Что это такое? Это просто ищем контакт. Если раньше это было очень сложно, поиски контактов, надо было где-то на улице в контакты эти и искать, то сейчас, извините, бери не хочу. Просто не ленись. Нашел вариант, где и как ты будешь рекрутировать, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, где угодно. Автоматическими системами, ручными системами. Главное, вы определитесь, что вы будете делать. И начинаем с вами рекрутировать. Что такое рекрутинг? Все привыкли, что рекрутинг – это вот так, связано с каталогом, только это рекрутинг. Нет, ребят, рекрутируют все. Рекрутируют в, в кафе, пришли вы поесть пирожное, вам выставили э, наименование вашей всей продукции, стоит продавец, который рассказывает. Это он тоже рекрутирует, он дает информацию. В нашем случае мы тоже даем информацию, но только в виде аудио или видео. Все, мы ничего другого не делаем. Почему люди пришли в кафе, допустим, пирожное? А потому что у них есть реклама. Хороший руководитель своего бизнеса, он будет еще другую рекламу вести внешнюю. Ну, по интернету, по улицам там где-то баннеры развешивать. Ну, слабый руководитель, он будет только вывеску на как его, на самом кафе повесить. повесить. Рекрутируют все. Рекрутируют врачи. Рекрутируют Учителя, они вообще сейчас самые рекрутеры высокопоста... Это высококлассные. Почему? А потому что зашла в класс, двойк наставила и говорит, так, все на репетиторство, всех буду учить, все, заморачиваться не надо. При этом она себя гордо несет. За свой рекрутинг она гордо несет себя. А почему мы, честный, красивый э, рекрутинг, начинаем э, каежиться, да? Говорит, что, ой, да мне то не так, да мне это не так, то мне некомфортно. Вот давайте вот здесь и разберемся, где страх, какой страх общения с людьми. Давайте вспомним тех же учителей. Я в полном шоке. Это же надо, да, она даже э, не может э, компьютером пользоваться. А она приходит и, э, в класс и спокойно так это по химии поставила двояки, тех, кто соображают. Все, они уже завтра у нее, она их зарекрутирует, они уже завтра у нее приходят химией занимаются. Не надо надрываться, все хорошо. Так вот первое, что надо убрать, у нас с вами страх, страх рекрутинга, что мы работаем честно, правильно и открыто. Мы несем добро, мы рекрутируем не на зле, мы ничего ни у кого не отбираем, никого не обижаем. Мы даем информацию. Как только вы это поймете, у вас рекрутинг пойдет по самому высокому классу. А контакты мы находим просто в интернете, не зайдя в класс, проанализировав, кого нужно э, присунуть, чтобы он ко мне пришел. Они ведь все тоже ищут контакты. <coughs> так по любому поводу. Сейчас, чтобы мы с вами не взяли вот такой рекрутинг, ну, понятие рекрутинга разложите себе в голове. Ребят, вы со мной согласны по поводу рекрутинга? Что у нас честный да. и правдивый? Согласны? Все. Да, конечно. Если вы согласны и понимаете это, тогда у нас с вами задача, первая задача, построить. Мы же с вами сразу вот так строим, да? Две веточки. У вас бешеный рекрутинг пошел. Строим две веточки. За это время вы стали директором, получили премию там 150 тысяч, построили две веточки, каждую по семь с половиной бонус баллов, вам уже премия, тут получается 375 тысяч дополнительно и программа автомобиль. Если посчитать примерно, то семь с половиной тысяч бонус баллов в одной веточке. Это 50 человек по 150 бонус-баллов. Давайте так поставим себе цель. Мы рекрутируем, к нам приходят люди. Мы людям объясняем, зачем нужно делать 150 бонус-баллов. Научиться, вы их научите. Смотрите, вот здесь я уже показываю, что у вас 150 бонус-баллов. Это 7-8 тысяч товарооборот. Да это фигня дела. Нужно только подумать, тем более это можно сделать через интернет и в комфортных условиях, ничего не навязывая, ничего не закупая, ничего не продавая, просто давать информацию, люди пришли, заказали, вы ему отдали. Что на первом уровне, когда вы пришли, вы научились 150 бонус-баллов делать, Также будете учить других. Что стали золотым директором, вы делаете 150 бонус-баллов, разницы нет, просто нужно научиться их делать. Все. Это вот когда мы человеку показываем целесообразность этого заказа, то, ребят, по 150 бонус баллов 50 человек и одна команда готова. Хорошо, мы с вами специалисты. Мы научились делать. Мы уже знаем, как рекрутировать. Еще 50 человек по 150 бонус баллов. Вам уже 450 тысяч рублей премии. А ваш месячный доход 75. Мы уже подошли к той картинке, которую я выше вам показывала. Хорошо, мы с вами научились четвертую делать. Ребят, 600 шесть, тысяч премии и 100 тысяч доход. Вот на этом месте большая часть людей попадает в кайф и расслабляется. Почему? Да ну, как-то так хорошо, вроде неплохо, вроде все есть. А давайте подумаем о том, что у нас могут быть вообще другие деньги. Ну блин, не перекинула. Сейчас перейду на другую презентацию тогда. Вообще другие деньги. Забыла, не перекинула. Вообще другие деньги. Когда мы с вами сделаем 6 веток, 6, вот так, 6 веток, вы становитесь бриллиантовым директором. Бриллиантовый директор... Доход уже более 200 тысяч. Премии сейчас забыла сколько? По-моему, там миллион, да? Сейчас уже забыла сколько. Начинаются миллионы. Премия а 900 тысяч. 900 тысяч, да, Люд? Я просто уже забыла. Что-то к миллиону помню. вот Если мы с вами делаем 12 деветок, мы становимся исполнительным директором. Наш доход с вами примерно 500 тысяч в месяц. И, конечно, премии я сейчас считать даже не буду. Премия 3,200. 3,200, да, о, девчонки, молодцы. миллиона двести. При этом, когда вы будете на уровне бриллиантового директора, вам машина за 2,5 миллиона. А когда на уровне исполнительного директора, за 3,5 миллиона. Нехило? А нужно просто научиться делать 150 бонус-баллов и просто научиться рекрутировать. Вот и все. Чтобы иметь столько, сколько вы хотите, просто нужна вам активность, рекрутирование, команды и научиться обучать. И все дела. Возможно все. Невозможно просто. На, на невозможное просто требуется больше времени. Если кажется, что это невозможно. Просто нужно научиться. Вот это все, что я сегодня хотела вам сказать, чтобы вы могли понимать и ставить себе, ну, картинка, вот она ваша, визуализация была, что нужно делать. Конечно же, если мы с вами бездействуем, ну, это значит неуверенность в себе. Мы убираем эту неуверенность чем? Мы подумали, просчитали, рассказали, почему это учителя гордятся, что не учителя, они рекрутируют еще даже неправильным способом, да? Они унижают, они убирают. Я, я, я считаю, это обдирание людей. Это мое понятие. Мы ни у кого ничего не забираем, поэтому мы рекрутируем с открытой душой, с чистой совестью. Если у вас есть неуверенность в себе, это спокойно лечится чем? Тем, что мы с вами поговорили. И все, мы разобрались. Понятно? Кому-то сегодня хоть что-нибудь донесла? Может быть, вы все-все знали? А может быть, какая-то изюминка все-таки пришла в голову? Йоля, а меня сегодня мотивировала а а... Ваша, ваша речь. Потому что у меня очень рекрутинг упал, и я прям расстроена была, что регистрации нет уже два дня. Сейчас прям пойду и опять дальше буду рекрутировать и добиваться цели. Правильно. Самое главное, надо понимать, что мы людям дарим добро. Мы людей делаем обеспеченными, свободными, богатыми, добрыми. Правильно, Ань, правильно. Не надо отчаиваться. Ну что ж не получилось тебе эти два дня? Ну, очевидно, были причины. Ну их убирай, эти причины, начинай снова. Все в жизни бывает. Все буквально. Но мне еще очень нравится в этом бизнесе, что когда ты выходишь уже на довольно большой уровень, можно просто остановиться, и ничего не делать, просто пользоваться. Хочешь год, хочешь два, хочешь три. Хочешь работать, по-новой начинаешь работать. Когда ты заболел, приведу пример. Вот буквально ровно год. 9 марта будет ровно год, как я в прошлом году, в первом году заболела. И только к сентябрю я отошла. Только к сентябрю. При этом и Катя приехала ко мне и там меня выхаживала. Мы с ней практически вдвоем не работали. Я, практи... Я вообще не работала. А Катя там, ну, урывками работала. А деньги как платили, так и платили. Еще и... Еще и премия 150 тысяч пришла. Представляете, на какой работе такое могло быть? Ни на какой. Поэтому просто берем и рекрутируем. Все. Результат не заставит ждать. Угу. Всё, девочки спасибо вам огромное что вы меня выдержали пошли работать пошли рекрутировать До свидания. спасибо всем удачи всем рекрутинга большого